Всем привет! Существует такой тип людей, который не может сдержаться, чтобы не подколоть своего друга или родных. И поэтому, чтобы сделать это оригинально, они придумывают различные розыгрыши. И в сегодняшнем ролике вы увидите самые популярные пранки, о которых будете знать, чтобы не участвовать в них в роли жертвы. Эти ребята решили подшутить над своим другом и поспорили с ним, кто из них сможет допнуть до тротуара метлу в такой странной позе. Но даже попав на такую ловку, он рад, что у него все получилось. Не знав, как напугать своего мужа, девушка сказала, что у них в туалет заползло нечто странное. И когда парень напрекся и открыл дверь, то точно не ожидал такой подставы. чтобы парень подумал что сломал позвоночник девушки она решила импровизировать его хруст с помощью этих макаронин Открыв подарок и увидев коробку от PlayStation 5, эти парни обрадовались раньше времени, не зная о том, что их родители сыграли с ними в злую шутку. Решив подшутить в туалете, эта девушка точно не ожидала ответной реакции. А на этом видео можно увидеть мгновенную карму в действии. Этот парень точно не ожидал увидеть друга в свадебном платье вместо своей невесты. Тот момент, когда все идет не по плану и ты сам становишься жертвой. There, look. Mom, look. You think I'm a fool? Девушка решила испытать популярный челлендж на своем отце, и когда она объясняла ему правила, он сказал, что у него не получится вытащить деньги из-под бутылька, потому что он приклеен. И когда дочка показала, что все по-честному, в тот момент он просто забрал деньги и ушел. Uh -huh. Такими шутками можно получить сердечный приступ. А эта бабушка точно не любит шутки. Но если вы думали, что все пожилые люди скептически относятся к шуткам, то вы ошибались. Чтобы повеселить жену, этот мужчина подложил ей игрушечную мышь в картошку, и ее реакция не заставила себя долго ждать. Во время карантина девушка три недели собирала этот пазл, и ей осталось положить последний фрагмент. Но оператор видео решил немного продлить этот момент, чтобы ей было чем заняться еще три недели. Интересно, все сразу поняли ее коварные мысли? А вот еще одно видео с мгновенной кармой! даже кошки пытаются напугать друг друга боюсь сотрудники аэропорта будут не очень рады увидеть такой багаж мне кажется даже сам дэвид паперфильд не способен повторить этот фокус Наверное, это уже перебор. Девушка намазала клеем нижнее белье своего мужа, а затем посыпала их острым перцем. Открывая багажник с пульта, родители этой девочки решили испытать ее терпение. Вот почему работать на удаленке намного сложнее чем в офисе. А эта девушка совсем не ожидала, что плюшевая игрушка может ожить. Тот момент, когда веселился с друзьями и уснул самым первым. Пишите в комментариях, какие пранки вам понравились больше всего. А также не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. До встречи в следующем ролике.